Часть, я по всем предметам пять. Я с пятеркой всегда буду не разрыва дать. Здравствуйте, меня зовут Данила Посохья. Я, я хожу в детский сад под погонов 37. Я знаю, что в школе самая хорошая оценка это пятерка. Я тоже скоро пойду в школу и хочу учиться только на пять. вот я и подумала, а где еще встречается число пять? С этим вопросом я обратилась к нашему воспитателю, Ларисе Викторовне. И вот что я узнала. Само слово произошло от слова «пять» из струйки. И даже в кулаке, вот это пальцем, только без хвостика. Можем узнать цифру 5. Древний математик Пифагор считал число 5 самым счастливым. Известно, что у человека пять пальцев на одной руке, и пять пальцев на другой руке, и также на ногах по пять пальцев. Я познакомилась с такими выражениями, которые часто говорят окружающие. Говорят, да пять. Пятое колесо в вселетия обозначает что-то лишнее. Знать, как свои пять пальцев. Знать очень хорошо. Пять пальцев и все различные так и люди. Моей бабуле 55 лет. Тоже две пятерки. Если бы братья достаточно на 5 лет и на 5 месяцев. А еще у человека 5 чувств. Все должны об этом знать. Чуть у человека 5. Это обоняние, вкус и осязание. Не забудь, о а главных двух это зрение и слух. От Ларисы Викторовны я узнала, что оказывается... рядом с нашим домом магазин «Пятерочка» — уже пять. От Ларисы Викторовны я узнала, что оказывается еще существует в красной книге пять домов. Первый том — млекопитающие. Это те животные, которые хормят своим детеныши молоком. Второй тон земноводные присмыкающиеся. это те животные, которые живут на суше, а откладывают яйца в воде. Пресмыкающиеся – это те животные, которые живут, которые живут в пресной воде, у них кожа сухая, покрытая чешуйками. Третий том рыбы, четвертый том птицы и пятый том высшие растения. В природе существует большая африканская пятерка. Туда входят сло, сорок, буйвол, лев, опар. Их так назвали охотники, потому что не только их сложно поймать, а притом опасно, а также очень почетно. А еще вспомнил, когда мы были в старшей группе, мы знакомились с космосом что оказывается еще в Солнечной системе самая большая планета Юпитер. Тоже пятая по счету. Кстати, эта планета является покровителем пятерки. У этой планеты второе название. Планета большого счастья. И вот на мире встречается пятерка морской звезды пят лучей. Однажды мы с мамой делали вот такую недуговость. Для этого нам понадобилось 5, -5 предметов, бутылка с водой, полиэтиленовый пакет, ножницы, метры и краситель. Я взяла полиэтиленовый пакет и вырезала из него квадрат. Свернула так, чтобы получился плюс. Вырезала медузи щепольцем. Вологу медузы набрала в воздух и завязала медузи полоси подготовила воду и запустила медузу в воду. Краситель. Пузырьки воздуха делают медузу легче воды, поэтому медуза всплывает. Моя бабуля работает в детском саду. Она тоже подключилась к моим исследованиям. И вот, что я от нее узнала, что, оказывается, Существует. Пять океанов: тихий, Атлантический, Северный, Давиды, Индийский. Южный душ. океан еще открыли недавно. И в растительном мире встречается пятерка. У листочка пленок пять лопастей. У лютика, у яблони и у сирене на... пять лепестков. Совсем недавно у нас была неделя здоровья и спорта. В спорте тоже не обошлось без числа пять. Пять колец, пять кругов, знак пяти материков, знак который означает, то, что спорт как общий друг. Все народы приглашают в свой в мирный круг. Пять колец означает участие в Олимпиаде пяти континентов. Европа, Африка, Америка, Азия, Австралия. Если кодекс спорта более Туда входят пять видов спорта. Бег, плавание, стрельба, фертование, конное состязание. мини футболе в команду входят пять игроков. Я слышала такую песню «Трусы не играют в хоккей». Там есть слова «Великолепная пятерка» и «Братарь». А вообще, хок хоккей в команду пользуется 5 игроков, но на поле играет 5 игроков и 1 вратарь. Приведя свои исследования, я пришла к гиблу, что число 5 может встретить очень часто в окружающем мире. Об этой цифре можно узнать очень многого интересного. интересного. Когда я пойду в школу, я продолжу свои исследования про эту цифру. А сейчас я хочу ребятам загадать заказ. Пять ступенек песенка, на ступеньках, песенка. Что это? 5 ступень, песенька, на ступеньках, песенка. Ребята, ребята, ребята, ребята, ребята, ребята, ребята, ребята, ребята, ребята, ребята, ребята, ребята, ребята, ребята, не надо, что? Правильный ответ. Далее, 5 электрических лампочек. Три лампочки выключили, Сколько лампочек осталось? Нет, нет. Стоит. Стоит. Стоит. Чем вы можете гордиться? но, ну, конечно, тобой Передоборотьем, братья, дома сядет бесплатно. Она а уйдет, зато нужно каждому пойти. А ты что? Ой. Спасибо. Да. А, да. Вопросы, Без вопросов. И куда? Ребята, у какие вопросы? Задаем. Вставайте, задавайте. Вставайте. ну ладно, давай, вставай. Почему ты опять самая счастливая? Потому что в школе она самая счастливая для школьников. Да. Еще есть, ребят, вопросы? Есть? Да, вот смотри, ты столько перечислила нам. Вот, только мы много узнали. Информация очень большая про цифру Я даже не знала нет. О, спасибо тебе. А вот цифра 7. Она тебе что-нибудь говорит? Может, ты про эту цифру тоже нам расскажешь? Есть такая информация? Вот сама вот Сколько лет? человек. Вот семь. Вот начни с того. А что ты можешь сказать про СИ? семь? семь. семь. Теперь она дружит шесть и восемь. Она... У ну, кого еще есть вопросы? Да. Так, ладно, теперь, Соня, смотри, вот цифры 5, ты говоришь, самые счастливые. А спортсмен, которые участвуют в соревнованиях, я не в 5, это или нет? Почему? Потому что... Если они займут 5 место, это счастливые места? Они тоже порадуют. Эмоции положительные. Да. Ну все, тогда я сейчас задаю вопрос. Так. Вот у тебя здесь составлен список айян. Их 5, правильно? Да. Называй. Сихи атлантически серверный Ледовиты Индийский южный. Да, ладно. Следующий вопрос. А, а почему цифра 5 часто встречается? Потому что ее очень много во всех городах. Ее можно встретить где угодно. Например, на пальцах. Um, можно узнать, что uh, большой африканский пятерки пять uh, животных. Потом, что у человека то пять чувств. И то, что команду пять игроков. <говорит> uh -huh. Вот смотри, у меня еще такой вопрос созрел. Вот, когда мы сказки изучаем, он еще не доросла до пятого класса, да? Мы говорим о том, что в сказках обычно все случается трижды. То есть цифра 3, она такая вот цифра-символ. Цифра 5 что-то символизирует? Так, ладно. Вот смотри, насчет Юпитера. Ты же сказала, что Юпитер пятый по счету планеты. Правильно, да? А вот э, и сказала, что значит, является символом счастья, а почему именно эта планета является символом счастья? Чем она отличается от других планет? Она самая большая. Она... А почему символизирует счастье? От того, что самая большая? От а чего? вопрос вот смотри ты решила изготовить медузу а почему именно медузу massa e